С вами Катамхали Американский крейсер 10 уровня Салем Карта Греция Игрок Новых Доносов Я сначала, когда просматривал реплеи Думал, это какие-то ранговые бои, что ли и игроков в командах мало И подбор достаточно странный Но нет, это обычный рандом Но опять эсминцев, два крейсера И по одному линкору в команде Наверное, что было в очереди, то и, то и попало в бой. Да, мы же знаем, что, да, есть там ограничения, например, да, по количеству эсминцев в бою, там не больше четырех штук по одному авианосцу, но когда очередь затягивается, так сказать, очень долгое время, то подборщик может этим правилам изменять, да, они там, типа, смягчаются через определенное количество Анаполис. Уже больше половины прочности потерял. Анаполис, это же супер. Да, супер, этот как у корабля. В общем, 11 Сразу 4 эсминца находятся на точке А. Да, никто не пошел на точку Б. То есть точка Б нам не нужна. Хотя бы кто-то один мог пойти наступить, чтобы противник не смог захватить. И сейчас бы было преимущество. По-моему, Чангму здесь погорячился. Вот так вот выскочил. И бежать, бежать-то ему некуда. Начинает разворачиваться. Но у него единственная надежда только на торпедную атаку. Но здесь прям спасает, да, отважный со союзный эсминец. Ловит на себя. Под шквальным огнем салим. Там сразу калибер настреливает. Там еще кто-то. Калибер кругом, это понятно. Тут вообще может сгибать. И... Неполадки устранены. Вот чаша весовка... Только хотел сказать, да, качнулась в сторону одну. Как нет, сразу минус один союзный эсминец. Ну, точка Б, по крайней мере, захватывается. И помешать там никто в данном, в данном часу в это время не может. Есть одна цитадолька. По-моему, Анаполис все наигрался. Там же торпеды, например, попадут. Ну, в принципе, неплохой размер поменять эсминец на супергрейсер. Кстати, суперэсминец-то еще, А, это был Димагири, да? Или Магатор, короче, без разницы В общем Минус по одному суперкораблю на команду У противников еще Из одиннадцатых остался Зоркий У союзников Конде который воюет на правом фланге Точка Б захвачена Но с другой стороны Вот такие бои, где меньше меньше количество кораблей мне кажется один игрок может оказать большее влияние на будто не удается попасть ну, к либеру но ну, и не мудрено попробовать там упреждение возьми вот все там один снаряд как-то зацепил ну больше больше надо брать Тут на весь экран блин вот сколько залпов салим сделал так и не смог по клиперу пристреляться. Ну, не, ну он там два снаряда попали, но это не серьезно. это семечки. Счет 3-3. Ну, пока что у союзной команды преимущество благодаря трем точкам. Чем занят Союз? Ну, кажется, уражество перестреливается. Ну, ну, хотя идти вперед, когда 5 тесный, на команду, ну, себе дороже. Ну, уже три осталось, но все равно опасно. Стормаживай. Есть пожар. Мое будет терпеть один пожар? Ну, один пожар на линкоре, да, тем более с таким запасом прочности, <laughs> положено терпеть, никуда не денешься. Решил пойти на захват точки А. Но здесь есть возможность у Салема его перехватить. Вот это уже посерьезнее, да, и дистанция небольшая, и стрелять уже не так проблематично. Упреждение брать несложно. Дистанция, да, какая там была, 8 километров. Кажется, немного рановато здесь рлс возможно, использовал. Ну, хотя, не, нормально, да, она но Работает достаточное количество времени. Я хотел сказать, надо было сначала остров проскочить, да, а тем временем союзников почти нету. Два в пять остаются вот, 2 в 4. Вражеские Калибер свои селенки не подрасчитал. Ему надо было, если на точку А идти потом, да, если с его стороны смотреть не направо, а налево. Вот, прятаться за эти острова. И тогда у Салима не было бы шанса по нему настреливать. Там РЛС бы не помогла. Салима бы оставалось только с этой стороны под остров поджиматься. Ну, Калибер что-то дурканул, так я бы сказал. Адриатика союзный там что, охотится за и Тряйтик, мне кажется, зря там сейчас да, пытается с вражеским крейсером сблизиться. Проще сейчас на полных парах идти на захват точки С. Ну, в принципе, может он этим собрался делать, если смотреть на мини-карту. Ну, а салиму идти на точку Б. Дабы не дать противнику хотя бы по очкам выйти вперед. Нет, ну зачем-то разворачивается. Я смотрю, там союзный эсминец. Ну, у Юбуки там прочности немного, но я смотрю, и буки начал поддерживать Юбума. Салем остается один против четверых противников. Есть возможность взять, да, вот эту редкую медаль Как она здесь в кораблях-то называется Один воин, по-моему Это когда ты в одиночку остаешься против четверых противников И в итоге побеждаешь Танков Аналог этой медали у нас называется Колобанов Кстати, в кораблях Эта медаль встречается гораздо реже Ну тут, да, несколько во-первых, в танке играют гораздо больше людей все-таки, поэтому больше шансов, что этих медалей будет больше, ну и всех остальных каких-то других. Ну, хотя сказать, да, что в танках эту медаль взять легче, я не могу. Нет, точно не легче. У меня в танках, к примеру, есть одна медаль Колобанова, а в кораблях целых три медали, один Ну, тут отчасти, конечно, то, что я Танки-то не особо прям игрок игрок, а вот, ну, корабли как-то получается гораздо получше. Ну что, все, противник уже решил, скажем. Добьем сейчас, да. Тут и Харугума вылетел сейчас на торпедную атаку. А йовы рядом, причем прочность у него там 40 с лишним тысяч. Вот у меня прям сейчас вот так, что у Салема шансов просто куфу. никаких нет. Торпеды прямо по курсу. Да Еще одну торпеду ловит, остается всего 11 тысяч прочности От второго веера удается, увернулся А вот что, спрашивается, делать с АЕО? Переходит Салим на бронебойные снаряды, сразу залп, 8 тысяч урона Салем, причем еще терпит, на нем затоп капает или как-то серьезно пробить Айову проблематично в такой угол. Но нет, все-таки выбивает цитадель Салим И уничтожает Айову. Казалось бы, да, какие шансы у Салема в такой ситуации? У линкора было больше прочности. Но нет, он вот так вот практически подставляет борт. Салим благодаря, конечно, своему калибру очень быстрой перезарядки для, да, для таких орудий. Быстренько уничтожает Айову. Противника остается уже два. Ну, по очкам сейчас преимущество надо. Надо захватывать точку Б. До конца боя еще достаточно много времени, целых 7 минут. Казалось бы, да, тут дистанция небольшая, но с задом... Долго-долго, конечно, будет сдавать здесь Салим, чтобы эту точку захватить, но разворачиваться было, бы, наверное, еще дольше. Хотя, нет, Салим, да, хочет развернуться, ну, в принципе, правильно, надо идти, да, противник с той стороны, надо идти в сторону противника. У Салима еще, ну, прочности, конечно, маловато, около 15 тысяч, ну, есть две. Две. Два расходника, чтобы еще какую-то прочность восстановить, плюс две РЛС. -ки как раз, чтобы Югума вражеского обнаружить. Сейчас особо противника могут находиться справа, скорее всего. И Югума, и Буки. А может и нет, да? <с> Кто же его знает? Ну и Буки где-то уже недалеко, если смотреть. Вон летали, видно, истребители. На дистанции в 8 километров. Значит, и Буки тоже приближается к точке Б. А вот и Югума где-то недалеко. еще и в засвет салям попал. Вот она, развязка. Противник потихоньку догоняет по очкам. Уже разница менее сотни. Пять минут до конца боя. Вырубается Алимар ЛС. Так, ну, чтобы просто посмотреть, где же, где же находится противник. Да еще и по югу мы сейчас будет возможность, наверное, пострелять. В плане разведки, конечно, у Салема сейчас есть определенное преимущество. Заряжает бронебойные снаряды. Здесь задом и выкатывается. Это его фатальная ошибка, да? Хотел он произвести торпедную атаку, но не знаю, успел, не успел. Наверное, не успел. Теперь выдержит паузу, да? Скорее всего, сейчас там Югум торпеды должен был отправить. Нет.